И опять меня угораздило попасть к ним, к этим тварям. Я, я не даю гарантию, что сегодня мы пройдем, но я даю гарантию, что мы сегодня поиграем. <laughs> это хорошая гарантия, как по мне. Это что было? Так, на двадцаточку звук, пожалуй, сделай, потому что двадцаточка это моя святая зона. Ушлепок покушал. Вот это! Вот это хорошее начало! Вот это пошла! Вот это понеслась! Вот это да! Вот это да! Вот это да! Успею! Успею! Успею! Успею! Успел! Нет, нет! Не успел! Успел! Не успел! Успел! Не успел! Успел! Не успел! Прыгнись! Пляха-буха! Игребанный ремень! Никого нет! Ч за дела? Ну ладно. Открой дверь! Ты че? Ты дура? Ты дура? Ты дура? Я спрашиваю, ты дура? У твою налево, дура! Ты дура? Ты ты дур дундук сраный! Дура, блин! А, ага, двери открыты, отлично. Еще один кружок, бабка, и мы закончим нашу пробежку. Прячемся вот сюда. И почему эта игра лагает? Меня это бесит что ж ты так меня пугаешь... Иди отсюда Есть курить. Хорошо пошло Я обосрался Все, дуем туда Двери бляха не закрыл Дид! Диду! Диду, не стреляй! Диду, пощады мою душу! Эй! Куда вы? Стой! Ф да иди ты в пень! Сана! Да, опа! Как Каканат! Как Как Так, что то внутри, как хорошо. Коинц! Коинц! Теперь я богат. У нас свободная страна, иди нахер. Нахер. Тихонько. Тихонько, иди нахер. Эй, тя, по жопе. Эй, тя, по жопе. Иди отсюда. Куда ты пошла, сиешь? Что ты там сиешь? У тебя нечего сиять. У тебя огорода нету. Ты чё? Так, монетку мы кинем вот сюда. Пускай там лежит пока. Пока что? Я не знаю, я... Опа. Тяжелая артиллерия. Хер тебя! Не стреляй! Дед! Оп! Дед, не шмаляй! Успокойся! Ать! Не попал лохушка. Лохушка, старушка! Пошла нахер! Бля, и что мне теперь делать? Давно слендерина не было. Надо ожидать этого. Зачем она это? Да! Я тебя ожидал, она в текстурах была вообще. Так. Ммм. Угу. мы теперь делаем? А теперь мы валим на улицу. А, Двери не успел! Двери не успел! Двери не успел! Пошла нахер! Что это? Что это за звук был? Страшный такой. Выбирай свою биту, бляха. Потому что у меня есть камень, и я камень, этот тебе знаешь куда засуну? Знаешь? Ты знаешь куда я его тебе засуну? Да знаю. Отлично. Ашот Кей. Это от улицы, да? От улицы. Ну от улицы Ну Ашет Понимаешь, ашот. Ашот ключ. Ашот ключ он универсален по сути. Чё ты? Чё ты? Чё говоришь? Чё говоришь? А. А. А. Это полезная информация. Блестяще просто. Просто идеально. Идеально. Идеально нельзя. Нам надо найти спички. Где, может быть, спички? Может... Нам дали Ашот ключ. Ашот ключ надо будет спуститься вниз. Но это мы сделаем, собственно, потом. Смотри, как я сейчас делаю Опасно, но я так делаю. Потому что я опасный человек, по сути. По жизни я был опасным человеком. Не спешим, потому что бабка лох. Ты лох. Ты лох? Э -э, Пойдем так. Установила капкан. Но она сейчас не успеет дойти. Оп. Не понял. Даш Дашка, Дашка, Дашка, берись. Дашка, Дашка, все валим, Дашка, валим, валим, Дашка, валим. Бабка тут, бабка тут, отлично. Хоть бы деда там наверху не было. Так, бабка, ну бабка, она нуб вообще. Она пос-бля, что у меня с мышкой? Она задолбала так делать мышка. Не делай так, пожалуйста. Тут, тут важная игра. Не троняй! Не понял. А, черт твою мать! Бляха! А как он. А как? Вы что, хвоните? А что он так быстро перезарядит? Так, это читы. Читы, дед читер. Ты видел? Ты видел? Я спасся, я просто присел от него. Я подождал немного, когда он выстрелил, и, и просто пригнулся. Так, я бесстрашный, идите нахер. Да ладно и. да ладно, ладно, хватит. Эй, эй. Что? Как? Как он попал? Сквозь машину! Читы! Что за хер? Так не должно быть! Эй, алло! День четвертый. охереть! Бля, я хере. а как так можно сквозь машину-то стрелять? Ладно, все, не понтуемся, все. Панты откладываем, потому что, как говорил один бандит на свалке, понты фрай сгубили. Вот, собственно, данная ситуация. Отлично. Отлично. Пошла нахер! Фух. Фух! Мы это сделали. Не с первого раза сложно, но мы это сделали. Хорошо. Кто идет? Кто идет? Бабка идет. Давай, давай, давай, давай, давай. Киберспорт. Хоп, хоп, хоп, хоп. Ааа, лошара, лошара, бабка, лошара. Лошара, бабка, лошара. Так, теперь мне надо наверх как-то побра побра побра побраться. Mm. Эта тварь мне очень сильно пудрит мозги. Оба, mm. оба. Не заметил, Не заметила. Дед, тебя тут нет? Отлично. Ворона улетела. Слава богу. гу yes! У нас есть лифт. У нас есть лифт. У нас есть лифт. Надо есть лифт. Деет, привет! Дед. Ты пошел нахер! Иди к черту! Читер сраный, я к тебе нет, иди нахер. Вставляй. Так, все, заработал, да? Отлично. Вот, заработало. А вот это вот звук, да? Был звук. Это опасно. Это очень опасно. Простите со вторжения Я уйду <Слышко> Поехали, поехали, поехали <Слышко> <Слышко> Лошары! Чушки! Бля, как же это круто Так Это четвертый день, да? Airplaced положи ты Спасибо Так, тут у нас колесо И все! Five days. Колесо и все. Нахер оно мне надо, твоё сратое колесо. Бля, меня сейчас расплющит, как бы. А, меня не расплющивает. Хорошо, она останавливается. Я понял. Где же, где же мне найти рогатку-то? Тут ее нет. Чё за дела? Я родился, поехали наверх, быстро. Что? Что? Что? Что? Что вообще за хрень? Все, идите, идите к монахи идите к монахер, к мона к монахера, слушайте как пендеху, пендеху, все, бляха, пендеху, гребаный пендеху. Грёбаный пендехо, чтобы вы все сдохли И ты пендехо, ясно? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Бля, вот это громко было Где я еще не был? А я на втором этаже не все обсмотрел, да Я в туалете еще не был, там где дед спит не был И в самом фое как бы не облутал Так, все, ушли, твари Бабка бабка, ты где? Пришла это было нет она умеет открывать двери хорошо я понял так только не дед только не дед только не дед только не дед только не дед только не дед только не дед только не дед лишь бы не дед лишь бы не дед только только дед только мне дед только вне дед этот самый пердед это было знаете нам сегодня не повезло <смех> немножечко <смех> чё ты зыри сейчас глаза вы куда у вас динамит то ну чё это за херня Ой, поедите нахер со своим пафосом я вам показываю фак вот вот фак монитор тыкай на тебе понял иди нахер иди нахер бабка сдохла и он рад в очках бляха что это вообще такое лучший учитель это неудача я, я вам даю слово что мы эту эту бабку мы ее поимеем во все щель во все которые у нее только есть и мы ее пройдем, пройдем но точно не сегодня ну, я не, не все залутал, возможно, там где-то я пропустил ключ от, собственно, рогатки, и тогда бы я их... Ну, ты понял, да? Все, кто досмотрел до этого момента, огромное благодарю, Сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну, а пока, всем пока и удачи, разумеется. Пока!